Здравствуйте, дорогие зрители! Мы продолжаем изучение курса по работе в программе OpenTunes. На прошлом занятии мы рассмотрели, что такое комната и рассмотрели общую структуру интерфейса OpenTunes. На этом занятии мы уже перейдем к изучению инструментов анимации и начнем мы с таких понятий, как EXIT и LEVEL STRIP. Иерархия анимации в OpenToon Set и Xsheet. Именно здесь все, что мы создаем, будет в итоге в готовом видеофайле отображаться. Но сам Xsheet не содержит непосредственно в себе кадры, рисунки и анимацию. Она содержится в файлах-уровнях. Мы можем создать новый. Создать новый, назвать его как-нибудь. Можем выбрать как вектовый, так растовый, так просто растовый лобиль. Создаем И можем что-нибудь рисовать. Нарисуем что-нибудь. Еще нарисуем. Нарисуем. Как мы видим, в левел стрипе появились три кадра. Нарисуйтесь появился один уровень мы можем создать на одной колонке их щита несколько уровней уровень b и также на соседних колонках создать новые уровни уровень сенс Также мы можем переключать отображение, по умолчанию при работе с x щитом отображается то, как будет выглядеть аниматор, уже готовая анимация. Мы можем переключиться на уровень ревел и будет отображаться то, что находится в конкретном уровне, конкретной камере конкретного уровня. Который уровень будет показывать то, что находится в других фронтах их щитом. И также на уровне файловой структуры OpenTools эти две разные сущности хранятся в отдельных файлах. Xsheet хранится в файле сцены, который находится в подкаталоге под, под сцены. Это текстовый x самый подобный файл, который кроме общей информации о сцене также содержит информацию их щита. Все, что здесь есть, например, ключевая анимация, которую мы затронем в следующих локах. То, что находится в редакторе функции, сохраняется здесь в сцены. А то, что мы видим в и файлах сохраняется уже в подкаталоге дрейвинг и в этих файлах Уровень А, уровень Б и так далее. Вот все эти уровни, уровень А, уровень Б и уровень С, хранятся в отдельных файлах. И в DLUSTIP показывает содержимое этих файлов. Также в этих файлах непосредственно хранятся сами рисунки. Благодаря такой особенности организации файлов OpenTools мы можем, например, повторно уже использовать... Нарисованную уже анимацию в разных сценах и даже из разных проектов, в нескольких сценах. Например, мы выбираем пустую, любую пустую колонку их щита и нажимаем «Загрузить уровень». Выбираем любой файл уровня, например, «А», загружаем и мы видим, что на леверстве появился один кадр. Так как здесь использовалась техника перекратки и создавалась при помощи ключа анимации, можем ее использовать повторно уже для другой анимации. Так как ключевая анимация сохраняется уже в файле сцены и отображается в ключике, мы можем делать разную ключевую анимацию для одних и тех же уровней. Например, в качестве примера я покажу работу инструмента анимирования, перемещения и вращения. Мы можем переместить на первом начальный и конечный танел. И видим, как танел начинает двигаться. Для большей нарядности я еще делаю вращение. По повернуть. и мы видим, что наш полученная анимация начинает вращаться при этом, так как мы не трогали сам камер сам и ничего не изменилось в индустрии то он, сам файл уровня при этом не меняется все, все ключи Вращение, вращение сохраняется в микс-щите, и на уровне файлов сохраняется здесь, в сценах При этом это никак не сказывается на содержимое этих файлов. Но если мы будем уже редактировать и перерисовывать уже существующие кадры, то мы уже увидим, что тут содержимое уже меняется. Соответственно, если мы это сохраним, то во всех сценах, которые используют этот уровень, мы увидим вот такую же картину. Поэтому, если мы хотим, чтобы в разных сценах уже рисунок отличался, то придется файл уровня дублировать, копировать и вставлять под другим именем. Это мы рассмотрим на следующих уроках. А пока на этом все.